Всем доброй ночи, друзья мои. Я готовлюсь снять прямой эфир. Но прежде чем снять прямой эфир, я хочу озвучить одну тему, которую я давно хотела озвучить. И поверьте мне, для меня это не просто. Но я понимаю, что я помогаю вам во всех ситуациях и в этой ситуации тоже должна помочь. Не всем, конечно, но тем, кто нуждается в этом. Я знаю, что по ту сторону экрана есть те, кто меня услышит и успокоится. Среди вас есть те, которые умирают. И они уже это понимают, осознают, хотя борются за свою жизнь, и это похвально, нужно бороться за свою жизнь. Если есть один шанс из миллионов, нужно бороться. Но если у вас нет шансов, не мучайте себя. Сядьте и честно поговорите с врачом. Призовите врача к честности. Скажите ему, что вы хотите знать правду, и не надо вас обманывать. Все за и против, пусть он вам скажет. Есть шанс, и стоит ли бороться. Потому что, например, в случае онкологии, если опухоль доброкачественная, естественно, и удаляют, если она злокачественная, тоже удаляют вместе с тем органом, который поражен. Есть очень большой шанс того, что дальше он не пойдет. Однако очень часто он обратно возвращается и в момент ремиссии где-то три года. Если за три года все прошло как нужно, можете спокойно жить. Если через три года или в течение трех лет он вернулся, он вас убьет. Бывает, что человек приходит к врачу и говорит, ну, отсекли один, скажем, орган, давайте отсечем еще, еще, он хочет жить, и это понятно. Мой учитель умирал от рака, учитель физкультуры, муж нашей директрисы. Такой здоровый, нормальный, плотный такой мужик. И когда мы пошли его навестить, меня не пустили, конечно. Я сидела в коридоре, но как все дети любопытные, да, заглянула так слегка и увидела его просто высохшего этого плотного, полненького мужика, который абсолютно высох, облысел, лежал там никакой. И... и он только сказал «Такой красивый мир! Как же такой мир оставить и уйти?» И я помню до сих пор эти слова. У меня руки дрожат. Мне было очень, очень тяжело. Мне, ребенку, я утаила, не сказала, что я это слышала, но очень было больно, что уходит человек, который не хочет умирать. Я работала в хосписе, друзья мои. Я держала за руки людей и провожала их в последний путь. И в течение многих лет эти души приходили ко мне во сне и приходят. Они меня охраняют. Я сделала столько добра. И умирающим людям, и старым людям. Когда я их купала, мне говорили, тебе не противно. Я говорю, знаете, чувство противности и брезгливости уступает чувство жалости. Я не знаю, какая я буду в их возрасте. Может, тоже кто-нибудь найдется, кто будет мне помогать. Я сделала столько хорошего людям, что невозможно меня злом одолеть. Эти души за мной Стоят просто как каменная стена, знаете. Горой они за меня идут. Всегда. Дорогие друзья, те мои зрители, которые знают, что умирают, и есть среди вас такие. Если нет шанса, не отсекайте себя по частям, просто продлевая свои мучения на месяц хоть на две недели я понимаю вас это нелегко говорить поверьте мне когда мне сказали что мне осталось три месяца я не, не скажу что я почувствовала страх сожаление не не впала в истерику нет я просто спокойно подумала значит так надо все что у меня есть отвести отдать маме Написать письмо сыну. Даже хотела записать ему там целый диск оставить. Вдруг ему пригодится, когда мне не будет рядом. Я решила бороться ради него. Я просто решила бороться ради него, потому что я ему нужна. Мать нужна в любом случае. Даже если ему будет 40 лет, все равно нужна мать. Я решила бороться и... Я победила. Эм. Очень глубокая рана. Огромный кусок моего тела отсекли. И до сих пор, э, скажем так, чувствуется последствия, потому что там нервные окончания задеты. И бывает. Жуткие боли иногда. Очень сильно изменились черты лица, естественно. И я потом привожу в порядок. Бывает, что мне нужно привести в порядок, то есть наполнить вот эту пустоту глазницы. Да? Когда я вышла из больницы, я знала, что это будет поводом для шуток, что найдется много не людей которые будут Постоянно это мусолить, дергать, пытаясь мне причинить боль. Они не понимают, что это уже окаменелая рана, и она не болит. Эм, что будет очень много жалких людей. Как только узнается, это все будет постоянно тыкать, говорить. Я себя морально подготовила. Но речь сейчас не об этом. Речь о том, что я не боюсь смерти. Я вам больше скажу. Я не жду смерти и не молюсь о смерти. Она придет в свое время каждому из нас. Но я не боюсь. Я жду этого дня как будто какого-то избавления, праздника, что ли. Такое ощущение, что я вернусь домой. Но это я, потому что я знаю тайну жизни и смерти. Я хочу, чтобы вы сейчас меня услышали внимательно. И поверьте мне, эта досада, обида, боль в душе, страх перед неизвестностью отпадет. Вам легче станет уйти. Да, я помогаю людям не только хорошо жить, но и спокойно уйти. Я считаю, что это тоже немаловажно, когда человек... Знаете, в египетской книге смерти или книга мертвых написано, о человек, если ты сможешь спасти идущих на смерть, которые дрожат, то благословение будет роду твоему из поколения в поколение. А если не сможешь спасти, то помоги ему идти спокойно, и твое благословение будет вдвойне. Те зрители... Больно это говорить, но... Нужно смотреть правде в глаза. Те зрители, которые уходят те, которые умирают, у которых неизлечимые болезни. Дорогие мои, не бойтесь смерти. Не бойтесь совершенно. Смерть это избавление, это спокойствие. Никто вас не будет не жарить, не парить, не зная чего еще. Если вы, конечно, не убийцы, не маньяки, не нелюди, не какие-то изуверы, живодеры. И прочее если вы люди совершавшие ошибки и хорошие и плохое там все сопоставят не бойтесь смерти я была там там не страшно я вам опишу как происходит вот вы сидите дома и моментально выключает свет вот смерть Разная бывает смерть, есть агония, но это нам кажется, что человеку больно и человек мучается. На самом деле просто тело постепенно начинает умирать. Человек ничего не чувствует, у него отключены все органы. И Единственное, что он чувствует, это внутренним состоянием. Он понимает, что как будто он между небом и землей. У вас было обморочное состояние, когда вас э, просто крутило, когда в ушах звон, и вы ничего не понимаете, и чьи-то там слова, крики, они даже непонятны для вас. То есть вы видите, вы чувствуете, что люди бегают, пытаются вас провести в чувство, но вы отключаетесь, вот прям все в тумане, в розовом таком ничего не понятно, что происходит. Вот такое ощущение и смерть. Вы просто постепенно отключаетесь. Потом происходит следующее: вы видите себя со стороны. Если у вас сейчас бывают голоса или кто-то вас зовет, не бойтесь. Это просто Ваш проводник, который пришел и ходит рядом с вами. Он ждет момента, чтобы быть с вами рядом, чтобы вы не боялись, чтобы он мог перенести вас в иное измерение без страха, чтобы он вам объяснил, что происходит, чтобы он вам показал, что нужно делать, куда идти. Он вас проведет в потусторонний мир безболезненно. Поэтому. Ощущение кого-то рядом, если у вас смертельная болезнь, и вы понимаете, что шансов нет, не бойтесь уходить. Начните просить древние силы, начните просить богов, чтобы они очистили вашу душу, чтобы они вам дали храбрость, силу, спокойную течь, чтобы они вас там встретили чтобы они простили вам или подсказали вам, что делать, чтобы при жизни все это закончить, завершить все свои счета, закрыть и спокойно уйти. И они вам подскажут. Вы можете последние дни или месяц своей жизни делать хорошие дела. Делать добрые дела. Кому-то помочь на работу устроиться. Если есть у вас сумма денег, кому-то помочь вылечиться. То есть Сделать добрые дела, напоследок очищая свою душу. Просить прощения прощать тех, если вы хотите прощать. Это тоже не обязательно, это зависит от ваших желаний. Есть поступки, которые прощать нельзя. Но, по крайней мере, завершить свои земные дела и готовиться. Тогда ваша смерть будет легкой и быстрой. Если человек просит, если человек, поняв, что уходит, начинает просить у древних сил благословения, помощи для того, чтобы спокойно уйти, то его уход облегчается. Он уходит в трезвой памяти, без боли, может быть, прощаясь с родными, близкими, ложится и понимает, что он постепенно-постепенно отключается. И вы отключитесь. Вы ничего не будете ощущать, чувствовать. Все. Вот представьте, вот вы сидите сейчас, а там напротив, там, например, кресло. Вы чувствуете что-нибудь к этому креслу. Даже если кто-нибудь подойдет и понет это кресло, вы же не почувствуете боль. То же самое ваше тело, которое вы оставили. Вы уже не... как скафандр. сняли, оставили. Все, вы ничего не будете чувствовать. Это тело его уже нет. Это всего лишь временное пристанище для вашей души. И может быть, не самое лучшее, может быть, болезненное, потому что всю жизнь мы это тело лечим, то оздоравливаем, то кормим и так далее. Без тела мы более свободны и счастливы живем там, в том измерении. После того, как вы уйдете, перед смертью вы будете видеть образы. Если вы не готовы к этому, вы испугаетесь. А если вы будете готовы к этому, то уже будете воспринимать спокойно. Друзья мои, ведьме дано видеть мир мертвых. Почему к ведьмам приходили веками? Потому что ведьмы это единственные люди, которым дано видеть запретные. Мертвые не пришли, не рассказали. И поэтому люди, когда хотели узнавать, что там происходит, как им готовиться, что ожидать, они спрашивали у ведьм. Потому что ведьма, она стоит между жизнью и смертью. Между живыми и мертвыми, и она прекрасно видит и понимает, что там происходит. То есть она может помочь человеку понять и не бояться спокойно уйти, вот я вам помогаю в этом сейчас. Будут приходить, и возле вашей кровати вы увидите тени, потом увидите четкие фигуры. Как только вам захочется спать на полу и захочется меда или чего-нибудь очень сладкого. Готовьтесь. Значит, в ближайшие дни вы уйдете. Организм это требует. Лечь на полу, на холодном полу. И есть мед, даже если вы мед никогда не любили. И как только вы начнете видеть фигуры, четкие фигуры, которые будут через стены просто проходить, знайте, что у вас считанные дни, и вы скоро уйдете. Подготовьтесь, не бойтесь. Перед этим, если у вас есть силы, искупайтесь, переоденьтесь. Я вам рекомендую оставить своим родственникам завещание, чтобы вас кремировали. Тогда душа быстрее освободится. Мы едим такие продукты, которые очень долго не разлагаются. И, естественно, пока от тела не останутся одни кости, душа не освобождается. Он висит и ждет то есть она ждет, пока от тела ничего не останется. Я лично хочу, чтобы меня кремировали. Я не хочу, чтобы у меня была могила. Я не хочу своих детей привязывать к своей могиле. Чтобы они, уезжая куда-либо, страдали от того, что не могут посетить мою могилу. После моей смерти мне все равно, где будет мой пепел. Меня уже не будет. И будут помнить мои дела, а не по моей могиле. Кроме того, найдутся миллионы дур, которые будут ходить возле моей могилы, просить силу. И я устану просто на том свете этих куриц выгонять. Не хочу. Готовьтесь. И как только вам начнет становиться плохо, не звоните в скорую, просите родственников этого не делать, потому что это лишнее, и они придут, они ничего не будут делать, они просто скажут, когда человек уже отойдет, мы приедем, зафиксируем смерть. Не будут они ничего делать, потому что срок подходит. Как только вы перестанете разговаривать, Реагировать. Попросите своих родственников заранее, чтобы они из-под вашей головы вытащили подушку. Чтобы вы легко ушли. Потому что вот эта вот поза, такой высоко лежать, мешает, мешает быстрее телу умереть и освободиться. Как только... Вы начнете, то есть перестанете реагировать на какие-либо разговоры. Попросите, ну, то есть объясните заранее, чтобы они сняли подушку. Объясните своим родственникам и тем, говорю, у которых смертельно больные есть родственники, друзья. Когда человек умрет, не кричите. Когда человек будет умирать, не орите. Не плачьте там громко. Вы вернете его обратно к жизни и он будет умирать в страшной агонии. Нельзя этого делать. Это называется спугнуть душу. Душу спугнули, она вернулась в тело, и тело не живое, а душа не может выйти. И тогда человек начинает испытывать боль, начинает умирать в жуткой, страшной агонии. Если вы этого не хотите, как бы вам не было больно, этого не делайте. Хотите рыдать, выйдите на балкон. Дайте человеку, спокойно уйти далее что вас ждет как только вы умрете у вас есть проводник дух который приходит обязательно неважно вы злой человек хороший добрый плохой его обязанность тебе объяснить куда тебе идти что делать дальше что ты умер уже тебе обратной дороги нет и этот проводник тебе будет все объяснять. Вы увидите огромную реку. Эта река э, показывается многим при смерти и многим после смерти. Те, которые подходят к этой реке в состоянии комы, в состоянии полуобморочном и прочее, они подходят к этой реке и видят, что некоторые... Значит, полезли в воду и поплыли. Это они умрут. И если человека выгнали, или не дали искупаться, или не дали подойти к реке, он вернулся он будет жить еще долго. Вот вы, когда уйдете, вы подойдете к этой реке, либо сами поплывете, либо вас заберут вашу душу. Насчет паромщика и прочее, прочее, это уже символично неизвестно, именно так ли переносят. Или люди просто видят, так и объясняют. Или те, которые возвращались, говорили, что такое есть. Но, по крайней мере, река, разделяющая жизнь и смерть, существует. В греческой мифологии, теологии называют стикс. В них, значит, в культурах называется река смерти. Считается, что это какая-то такая... Мифическая река, то есть людям кажется, что это река, а это межу. То есть разделение между жизнью и смертью уходит человек, ушел в туман. Теперь не бойтесь. Откройте мои лекции, посмотрите. Ада нет, нет ада. И нет рая. Есть высшие измерения, есть низкие измерения, где душа, не может обрести сразу покой из-за каких-то преступлений. Но чтобы быть в низком измерении и заслужить эти страдания, это надо быть очень-очень страшным, жутким человеком. Если вы таким являетесь, то готовьтесь. Если не являетесь, если вы обычный человек или необычный человек, но, ну, по крайней мере, вы не совершали смертельных, страшных преступлений перед Вселенной, то у вас такого не будет. Проводник вас ведет за собой, там вы пройдете, есть судья, и он будет вас судить, и скажет, этого там, в третье измерение, и вы подниметесь туда. А может быть, скажет, он заслуживает покоя, заберите его с собой туда. Это значит, вы пойдете и присоединитесь к своему роду. Землю вы больше не увидите. И никого здесь вы больше не увидите и не вернётесь сюда. И не увидите, как вас хоронят, как плачут. Вас поведут туда, вы увидите родных и близких, потом вас вернут, и вы будете стоять возле своей могилы, если вас будут хоронить. Вы будете стоять там целый год. Обычно столько разлагается тело. Но до того, как вы пойдете и встанете стражником у своего кладбища, э, у своей могилы, точнее, извиняюсь, вы должны будете 9 дней приходить во снах ко всем своим обидчикам или тех, кто вам, вас обидел, просить прощения и прощать их, если вы хотите этого сделать, если вам это нужно, облегчить груз земной. Потом за 40 дней... Вы будете привыкать, вам будут показывать иной мир, кто там обитает, какие там законы. 40 дней вы будете прощаться с вашими родными и близкими. Потом пойдете и встанете там. Когда год исполнится, вас снова поведут туда. На суд. И тогда вам присудят подняться в то измерение, в которое вам нужно идти. Неважно, в каком вы будете измерении, время от времени вам будут позволять соединяться со своим родом. Вы будете с ними соединяться и видеться. Если у вас особые заслуги, то вы будете находиться рядом со своим родом. Про бабушки, про дедушки. Если у вас есть какие-то провинности при жизни, значит, по истечению некоторого времени вы можете только присоединиться к своему роду, когда вы абсолютно очиститесь от всего того, что от всех этих земных скверны, с которым вы пойдете туда. Как бы там ни было, я хочу вам сказать, там не страшно, если у вас чистая душа, если вы человек не злой, если вы не убивали невинных людей, если вы военный, если вы эм, служили в горячих точках, вам приходилось применять оружие чтобы себя защитить. Это не считается преступлением. Самозащита. Война во имя своей Родины. Тогда вы пойдете совершенно в иное измерение. Вы пойдете в то место, которое кельты называют Валхалла, а иные народы называют чертог воинов. Те люди, которые воевали, они особенные заслуги имеют. Если вы замечали, каждая религия говорит во имя Отечества, погибающие, святые и так далее, и так далее. Они отчасти правы, это тоже взято с язычества, правда. Я объясню, почему. Потому что человек, который воюет, он продлевает чей-то род. То есть он воюет ради того, чтобы на его земле дети выросли, жили. Он отдает свою жизнь или свои руки пачкает кровью ради продолжения рода. Своих соотечественников, да, детей своего Отечества. А значит, он заслуживает особого почета. Его не только должны помнить на Земле, его еще там должны чествовать. Но для воинов там совершенно иное измерение. Об этом я потом расскажу. Там очень много различных измерений, но там не страшно. Тот мир. Вечный. Там много иных миров в одном огромном пространстве. Все боги, силы, духи всех народов мира обитают там. Демонические сущности и не только. Но вы с ними не будете встречаться. У них совершенно иное измерение, вас туда никто не пустит. Это божественная сфера, они, они очень высоко и далеко. Однако та самая нирвана, о которой говорят индусы, это есть покой души, это высший мир. Там собирают самых лучших. Отправят ли вас в этот мир, чтобы вы защищали своих детей и так далее? Если у вас есть... Особые заслуги перед миром. Если вы человек чистый, если вы попросите, то могут иногда вас отправлять для того, чтобы вы защищали свою семью. Но это только с позволением сил. Если им нужно, чтобы ваш род продлился, то они вам будут помогать в этом деле. То есть они разрешат вам. Дорогие друзья, в одной лекции невозможно все рассказать. Единственное, что я хочу вам сказать еще раз. Не бойтесь уходить. Просто готовьтесь к этому. Если вы к этому подготовитесь, то для вас это будет безболезненно, без страха, без ужаса. Совершенно спокойно. И мы все там будем когда-нибудь. Кто рано, кто поздно. Ну вот, ваше время, значит, истекло. Значит, ваша дорога была до этого времени. Просто скажите себе. Ну, значит, значит мне было суждено столько жить. Я не могу ничего с этим поделать. Вот столько мне отмерено. И не более того. И вам станет легче. Откиньте эту обиду. Она не только бесполезна, она отравляет душу. Ждите смерть как праздник. Если у вас уже нет иного выбора. Как избавление, как праздник. Там вечная жизнь. Увидите всех, кого любили. Увидите своих кошек-собак, ушедших давно. Увидите, они там находятся. У них тоже есть душа. В тех измерениях вы их увидите обязательно. У вас будет бесконечное чувство спокойствия, абсолютной легкости. До такой степени легкости, что вам не захочется проснуться, очнуться вам. Вам даже будет неприятно, вас будет раздражать и злить, что пытаются вас вернуть в этот мир. Это все пройдено. Увидите различные миры. Духи к вам придут в том обличии, в котором вы готовы их принимать. Не зря, говорят, по вере ей дастся каждому. Вот как вы представляете их себе, они так и придут. В обличии вашей бабушки, матери, какого-то там вашего любимого героя из книг вы увидите тех людей которых читали вы сами убедитесь действительно они такие были или нет и это удивительный мир представьте вы увидите тех людей которых снимали фильмы и вы смотрели эти фильмы и читали эти книги и вы их реально там увидите Потому что мы все там собираемся. Рано или поздно. Будет спокойствие, не будет тела, не будет боли, не будет голода, не будет страха. Не бойтесь. Не бойтесь уходить. Просто готовьте себя к этому морально. И тогда будет не страшно. А когда уйдете, если вам будет нужно что-то передать своим родным, приходите ко мне во сне, приходите на его. Я обязательно найду вашего родного человека и передам то, что вы хотите. Или скажите своим родным, что если захотят у вас что-то спросить или связаться с вами, пусть мне напишут по вашей просьбе. Я всегда вам помогу соединиться и пообщаться через меня. Узнать друг о друге, спросить и ответить. Всегда буду рада вам помочь. Зная, что вы, уходя, просили, чтобы ваши родные пришли ко мне при случае, если нужна будет помощь и связь с вами. Вы не умираете, друзья мои. Вы просто уходите. Вы просто оставляете тело. Но вы не умираете. Вы из одной жизни переходите в другую жизнь. Потому бояться нечего. Если пришло время, идите туда, куда зовут. И помните, не тот несчастье, который умирает, а тот, кто остается здесь еще. Этот мир не самый веселый, не самый счастливый. Покидая этот мир, вы уходите в лучший мир. Не держитесь за этот мир. Не бойтесь потерять. Вы ничего не теряете. Вы приобретаете. Вас спасают. Вас забирают, чтобы осчастливить. Вот и все. Удачи вам. И ничего не бойтесь. Даже смерти. Смерть не злая. Это добрая сила. Это избавитель. Она же не мучает. Она избавляет, она спасает. Она всего лишь забирает из этой земной тяжелой жизни. И дает вам возможность уйти в вечность, в вечную жизнь, в вечное спокойствие, в вечную нирвану. Задумайтесь над этим. И ничего не бойтесь.